Всем привет! Какие слова устанавливают личные границы женщины-леди, которая знакомится с мужчинами? Кто она такая на самом деле? Леди это или это служанка-простушка? Какие признаки служанки у нас считывают с нами сразу мужчины, когда мы знакомимся с ними, уважаемые девушки, женщины? Какие слова нужно говорить сразу, чтобы установить личные границы, потому что о личных границах говорим бесконечно, но никто толком не понимает, а как их установить. И как же с первой встречи договориться на берегу, чтобы мужчина понимал, что перед ним не простушка, училка, серая мышка, другими словами, служанка, а женщина, уважающая себя, королева, леди. И не обязательно ей корону на голове носить. И не обязательно ей родиться в семье там, не знаю, родителей там, высокопоставленных. Кто такая леди, кто такая королева, сейчас будем разбираться дальше. Дальше какие вопросы сегодня еще будем решать. А, кто виноват в том, что дети имеют право и не имеют его? Вчера была статья на, нее, на него, на эту статью отреагировало много людей, в рассылках и в соцсетях. Кто виноват в том, что дети имеют право, Многоточие. И его не имеют. Кто виноват в том, что встречаются альфонсы и бездари, маменьки сынки? Об этом буду сегодня говорить и примеры проводить из своих работ, из своих консультаций, из своих э, программ, в которых люди участвуют. Кто виноват в том, что вы живете в семейном психологическом инцесте и страдаете от того, что вам психологи не помогают? И что же делать? чтобы все было хорошо. Все это сразу это ни о чем, потому что когда вы не знаете, что же конкретно вы хотите, общалась в последние дни и с мужчинами, и с женщинами. Я им очень благодарна, что они светят своими болями и программами. Причем это люди образованные, люди культурные, люди, имеющие несколько образований, достигшие в социальном мире определенных статусов, но в отношениях они дети и подростки. Об этом дальше. Я, Надежда Новосельская, психолог коуч отвечаю на эти вопросы, которые озвучила выше. Итак, по порядку. И начну одной фразой э, «Все будет хорошо, або все будет доброе украинскую мовою Часто люди этими фразами светят, часто люди... Э, даже передачи такие есть. Все будет доброе, все будет хорошо, а на самом деле все это ничего, и вашему бессознательному вообще непонятно о чем. Поэтому я этим начну и этим же этой фразой закончу нашу встречу. Что такое все? Итак, женщина-королева, леди, с чувством собственного достоинства имеющая свои границы, понимающая, чего хочет сама. Это психически зрелая, взрослая особь. Пожалуй, что дальше можно ничего уже, никакие работы тут не проводить, не рассказывать ничего. Так вот, люди делятся на по своему уровню развития Дети, подростки, юноши и взрослые, мы все приходим в этот мир и проходим какие-то стадии. Да? Дети, как правило, когда они чего-то хотят, они плачут, кричат, они не осознают, чего они хотят, они не понимают, почему им нельзя Кока-Колу, они не понимают, почему нельзя пальчики сунуть в розетку, да? Они просто хотят и все. И когда им не дают, они что? Кричат, ножками надвигают, других засовывают там куда-то в угол, поставят, их зажимают, забивают, и они так и не знают, почему нельзя пальчики сунуть сунуть розетку и почему нельзя пить кока колу они все равно и тихо и пьют это дети а подростки это которые проявляют свое я у них уже идет так называемый пубертантской период их несколько сейчас я не буду на этом останавливаться подростки хотят больше проявить свое я хотя первое я проявляется до 6 лет и вот когда его подавляют потом вырастают потом вырастают люди взрослые но с детским нереализованным я. И тогда это постоянные клиенты, в лучшем случае психологов, а в худшем случае это психотрические больницы. Такими я очень много работала родителями, взрослыми людьми, которые, по сути, в общем-то, имеют вот то, что я сейчас говорю. Поэтому подростки это те, которые которых, которых заглушили в детстве, дальше не дали развиться, а позже. Когда ребенку уже лет 13 в среднем, плюс-минус, там проявляется уже такое бурное я, повертанный период, гормончики бьют, и такие детки хлопают дверью, уходят из дома, ну, вы знаете, да, там вырезают себе какие-то кресты, розовые волосы там, и так далее. То есть это проявление я своего. И если человек этого, это проявляет, значит его надо не ругать, его надо позволять и с ним договариваться, разговаривать о других. Стандартах, от каких других вариантах, но не наслаждать не на свою волю. Потому что в конечном итоге он все равно сделает, как он хочет, но вопреки вам, может навредить себе. Поэтому это один тип подростков. Следующий тип подростков, это когда его совсем зажимают, угнетают, гру, грубо его угнетают, психическое и физическое насилие, насилие делают такие подростки, уходят в ассоциалку, они становятся чаще всего в какие-то криминальные вещи да, уходят, и по тюрьмам, и так далее, и так далее. И психопатами становятся, социопатами. Так вот, это кратенько вам так покажу, чтобы вы понимали, а что же так это от леди, служанки, королевы так сюда ушла, вот в эти уровни подростков. Вот э, Следующий уровень, под, уровень людей развития – это юноши, то есть это возраст уже 7-8, когда мы ходим в студенты, мы учимся, мы интеллект просвещаем, мы получаем дипломы, как правило, много знаем, мы тот, кто учится, да, и много умничают, много учатся, но ни хера, простите за мой французский и не нелегий, язык в этой жизни не делают. Потому что именно перфекционисты, вот патологические перфекционисты, потому что здоровый перфекционизм это сделал, получил знания, сделал, узнал, применил тут же. А патологический перфекционизм это, а я еще пойду поучусь, а еще на одну вышку, а еще на одни курсы, а еще я пойду на тот... И в итоге это патологический перфекционизм выходит во внутренний конфликт. Одна ваша часть хочет, другая не пускает. С другой стороны, ваша часть мозга, развивающаяся, новая, познает. А вторая часть мозга не отвечает, отвечает за развитие, за действие, за действие непосредственное. Она блокируется и не действует. И это... Часть мозга за знания, отвечающая она гипертрофируется, а часть мозга, отвечающая за действие, она такая маленькая, такая ущербная, потому что снутри ее сидит какой-нибудь там папа или мама. Угу. Это вот уже про занозы, про внутренние какие-то боли, психотравмирующие факторы. Да? Это вот про то что мы будем разбирать на мастер-классе уже 23 числа, в том числе, и это частично будем затрагивать, откуда эти боли, что сказали мамы и папы, и как с этим внутренним ребенком, который до, до сих пор терпит вот эти слова, как же с этим работать. И следующий, после юноши, идет взрослый. Взрослый говорит, ну да. Мне сейчас больно, мне больно сделали, да. Я живой человек. Эмоционально я воспринимаю это больно. Или там, что-то поступил с вами не так, или какая-то ситуация в жизни происходит. Человек идет и делает. Он говорит, а что я могу сделать еще? А как я могу сделать еще? А сколько мне нужно денег на свое обучение? Потому что я не знаю, как по-другому. Например, сегодня пришла ко мне женщина, красивая очень, 52 года. Преподаватель французского языка. Ну, ну, просто королева по внешности. По, не внутрь по всем внутренним факторам. Служанка, простушка. Запрос такой. Хочу э, найти мужчину, с которым хочу построить здоровые красивые отношения. Попадаются или Альфонса, или те, которые на секс за, заци, зациклены, а если встречаются какие-то достойные мужчины, то у меня не хватает э, умения выставить личные границы. И вот позвонил мужчина, начали общаться, потом он прервал разговор, там кто-то ему перезвонил. Через какое-то время он мне перезвонил, снова там указал, что к нему пришли гости, снова прервал разговор, мне обидно, что я делаю не так. И вот я отвечаю этой э, красивой леди, э, в кавычках леди, служанке, простушке сама такой была Увер... думаете что я вот тут такая вся умная я это все тоже работаю над собой я психотерапевт лайфхаковч но я работаю над собой прежде всего вот я применила знания проверила работает вот только тогда я даю людям так что двигаемся дальше И вот я ее э, спрашиваю а что хотите-то хочу построить отношения вот как можно выстроить чтобы мужчина который но ну, интересуется такой качественный мужчина чтобы я сразу выстроила такие выстроила такие раз... отношения Такие слова, такие границы, чтобы он со мной уважительно относился, и, и отношения продолжались. И вот к вопросу как. Я говорю ей, вот вы являетесь преподавателем французского языка. Вы для того, чтобы ваши ученики получили результат, вы что делаете? Просто им даете, как в школе, уроки, там, параграф, выучить, сдать? Ну, как бы, это же стандартный вариант. Или вы как-то по-другому подстраиваетесь к нему, индивидуально подходите к вашему ученику, чтобы ваш ученик значит, получил результат и выучил язык 2-3 года за 2-3 месяца, в зависимости от того, что он хочет. Да? Если просто говорить, то это 2-3 месяца. Хотя можно за месяц на это сказать, если человек сильно хочет. Да? Если там какой-то уровень, то там уже больше времени. Она говорит, ну, конечно, я использую разные формы, разные факторы, использую какие-то примеры, какие-то элементы чтобы быстрее достучаться. Я говорю, вот тут то же самое. Если вы привыкли говорить вот таким-то образом и получаете вот такие результаты, значит, вы чего-то не знаете. И за это как? Чего вы не знаете? Вам платят люди деньги. И также и здесь. Если вы привыкли делать что-то одно, стучаться в двери, Сунуть палец в розетку, да, как мы по детей говорили. И ребенок вас не слышит или не понимает. Вам нужно найти другие способы. Как-то творчески подойти, чтобы ребенок туда больше ручки не сунул. Одно дело по ручкам ему дать, да? накричать, в угол поставить. А другое дело суметь так с ним в игровой форме подойти, чтобы он туда больше не сунул ручки. ручек. То же самое, самое, когда вы строите отношения с мужчиной, с которым вы хотите... Войти в здоровые, красивые, красивые связи. Если у вас до этого были э, альфонсы, бездари, э, те, которые прилипли к вам, прили, при, примазались к вам, и вы считаете, что таким же способом вы можете новым, нового мужчину привлечь и с ним построить отношения. Логически нет, правда? Следовательно, а как мне, говорит она, вот надо было сказать ему с самого начала, чтобы он со мной так не поступал? Я говорю, вот как за это как? Вот как раз и платят, идут и учатся. И проходят не один день. Я вам сегодня дам, обещала, дам пример. Так что будьте на связи. И одного, одной фразой. Только вот установить отношения, так его этого мало, хотя уже первое, нет второго шанса для первого впечатления. Поэтому как вы одеты, как вы представлены, как вы потом, вы можете красиво быть одеты, вы можете сделать красивую фотосессию, вы можете пройтись по улице, если это на улице красиво, научиться. Но дальше, когда вы начинаете говорить, вы открываете рот и вы становитесь служанкой. например. Я давала, даю примеры на своих мастер-классах. Ну, например, фраза «Такая красивая и одна» или «Такая красивая и не замужем» ну, в таком духе, как правило, банальщина идет в ответ. И мужчина, у которого голову, с головой все в порядке, который умный, продвинутый, осознанный, в том плане, что у него есть бизнес, он за него отвечает, ему нужна женщина, подстать ему, стать ему. Женщина ему нужна. И он психически зрелый человек. Он ищет какую-то девочку. Ну, если говорить про зрелых мужчин. Он ищет девочку, которую возьмет у нее молодость, сисечки там и будет там выпендриваться перед другими своими там коллегами, да? да? Если этот мужчина говорит о серьезных, длительных отношениях вдвоем, а таких много, я знаю. Есть и Бездари, есть и Альфонсы, есть и те, которые бы прилипнули к женщине, есть разные. Но есть и те, которые хотят отношений. Хотят теплых, добрых, нежных, длительных отношений. Хотят семью, хотят пару. И хотят и моложе, и постарше. Об этом мы больше детально будем говорить на, на мастер-классе. Или задавайте вопросы, отвечу. Так вот. Если ты не знаешь как, то за это как тебе надо платить. Именно поэтому, когда вы с самого начала... Не знаете, почему классный мужчина на вас попадает, идет на вашу красоту, на вашу внешность. А вы ему отвечаете, как обычная служанка. Вы спрашиваете у него, как на тестировании, какие-то вопросы задаете. Вы не знаете, что такое флирт. Вы не знаете, как деликатно, дипломатично установить эти личные границы. Заинтересовать, показать, кто вы. Потому что одно дело привлечь а другое дело, открываешь рот ты видно, что ты просто простушечка. Так вот, а как, а как надежды надо было вот сказать ему, чтобы он со мной так не поступал? Я же вижу, что я ему интересно, он потом перезванивал, но я уже ему больше не отвечала, потому что я обиделась. Я ему... Он звонил там несколько раз, а я ему не отвечала, я обиделась. Так вот, обида – это признак, опять же, женщины-простушки, женщины-служанки. Потому что, первое, обида. Мы, когда обижаемся, мы пытаемся манипулировать. И второе, когда женщина... Мужчина даже этого может не понимать, что вы манипулируете, но вы обиж, он не понимает, почему вы так себя ведете. Он этого не понимает, ну, чаще всего. Поэтому, когда вы обижаетесь, вы на самом деле ставите ее в неловкое положение. Он чувствует себя дураком. Именно поэтому в самом начале, когда вы потом уже видите последствия, вот я как примеры предподаю, да, сказать очень тактично и вежливо, я уважаю время других людей, там, вы джентльмен, я вижу, как вы, там, и называешь, ну, не всесюкаешь, а реально, если видишь толкового мужчину, ну, ресурсного ну, в том плане, что он имеет ресурсы, он работает, у него какой-то бизнес, как следствие его работы, у него есть какие-то материальные средства, то есть он не, не щеброд какой-то, потому что таких тоже много живут. Ну, об этом дальше, про семейный и психологический инсенс расскажу. Было еще, были, были, еще, были еще случаи у меня последние дни, провожу значит, консультации. Так вот, ваша задача в этом случае сказать такие слова – я вижу, вы, джентльмены, мне очень приятно, что вы обратили вот на это внимание. Ну, если там первые какие-то, да? И вот в первых э, ваших общениях э, нужно в каждом случае отдельно. Нужно смотреть, смотреть психотип мужчины, как он одет, как он... Надо понимать, кто он. И очень тактично и вежливо, потому что слова – это, это та цепочка, которая помогает установить связи, потому что слова – это программы. Нам словами когда-то поставили программу о том, что вы служанка, это могла быть мама, это могла быть мог быть папа, это могло быть Мария Ивановна, могло быть социум, все, все кто угодно, потому что человек приходит чистый на самом деле в этот мир. Душа приходит как листочек чистая. Это нам потом напихивали кучу программ. Так вот эти программы словами встраиваются на определенном эмоциональном состоянии. Здравствуйте, здравствуйте, спасибо за ваши смайлики, за вашу поддержку. Пишите вопросы и пишите, насколько для вас это полезно и нужно для вас это, то что я говорю. Ставьте смайлички какие-то, чтобы я видела, что вы со мной. Спасибо. Так вот, задача – показать вам, как женщине, вот эту дорожную карту. Кто я такая и куда вообще ты, в принципе, можешь со мной пойти, потому что женщина, по сути, на путеводная звезда для мужчин. Да-да-да. Если женщина леди знает, чего хочет. Она спокойная, уверенная, умная. Она уважает свои границы. Она понимает, кто перед ним. И если это какой-то бездарь, то она его не будет мачукать, посылать, злиться. Она вежливо, красиво с ним закроет отношения. Заблокирует и дальше пошла. И не будут рассказывать, что вот такие, рассек, такой рассекой. Потому что этим самым вы притягиваете через тело снова таких. Это один из факторов. Когда вы видите такого качественного мужчину, ваша задача сказать ему о том, что он вежлив, тактичный, что он джентльмен. Еще какие-то найти элементы, которые действительно соответствуют его манерам, его поведению, той обратной связи. А дальше очень тактично и вежливо отвечают эти женщины, которые у меня сегодня спрашивали, не буду называть ее имени, может она меня слушает, может не слушает, не знаю. А, так вот, задача сказать в словах, строить, что я уважаю свое время. Уважаю время другого человека, уважаю свои границы и другого человека. И какие бы ни были мы сегодня заняты, важно там вовремя сказать, предупредить и так далее. То есть вам нужно как-то опосредованно, как бы в третьем лице, об этом сказать, что вы уважаете. И что вы не потерпите с собой, не то, что не потерпите, вы, вы должны таким манерам это сказать, чтобы он... Тактично деликатно вас услышав, вашу деликатную речь, он понял, что да. И что когда случится такая вот с его стороны, то чтобы он уже знал, что вы ну, не тот человек, который это легко пропустите. Потому что мы там делаем разные тесты на мастер-классе, ну вот, например, такой тест. Договорились о первой встрече. Или по Viberu, или по скайпу. Сейчас много людей сидит в интернете, понятное дело, что сейчас много будет людей обучаться. И знакомиться в интернете, искать свою любовь, да, это естественно, нормально. Более 40% сегодня людей, которые женятся, находят свою пару в интернете, чтобы вы понимали, потому что время такое. Так вот, когда вы назначаете первую встречу, живую или через вайбер, там, через видео встречу, ваша задача так обозначить время, так ему сказать красиво, чтобы он пришел на первую встречу и не опоздал. И вы тоже не должны опаздывать, потому что женщина-королева, это женщина взрослая, понимающая, что у всех есть время, которое нужно уважать, что у каждого человека есть свои стандарты, свои, свое миропонимание. И у каждого человека есть на все выделенное время, он не будет вас ждать. Поэтому часто говорят там, вот он меня ждет, столько времени, значит, любит. Это служанский подход, я вам скажу. Ваша задача стремиться уважать его время, тем более, если мужчина занимается бизнесом, у него каждая минута на счету, он уважает свое время и так далее. Поэтому вы сами уважаете себя и его уважаете. И показывайте, что если ты занят, то я тоже не сижу и не жду, пока ты мне позвонишь или там, мне напишешь. И это нужно тактично, красиво сказать. Как это сказать? Понятно, ему надо обучаться, и за это как нужно платить? Поэтому, если вы думаете, что там само свалится, а само рассосется – нет. Дальше. Кто такая служанка королева, я сказала. Признаки служанки королевы. Как считывают мужчины нас при первых встречах? Как вы одеты? Какие ваши жесты? Если нас сайт ознакомьтесь в соцсетях. Спасибо вам огромное за то, что пишете мне сердечки, смайлики. Спасибо. Как вы выглядите в соцсетях, как вы с людьми говорите, как вы общаетесь, какие посты, слова написаны. Это все вы соматическое сомантическое ваше ядро о том, кто вы. Дальше. На что еще обращают внимание? Если мужчина реально настроен только на сексуальные отношения, ну вот и его выбор, он может и имеет право на это идти. Ну вот он такой. Вчера был на консультации мужчина, которому уже под 50 Говорит, не могу никак познакомиться с новой женщиной для серьезных длительных отношений. Хотя бы только для секса, говорит. Начали разбираться. Была у него 20 лет уже в разводе. Была у него женщина, несколько лет они встречались. Был у них красивый бурный секс. Обоих это устраивало. Она работает где-то в сфере обслуживания, много работает с утра до ночи много работать, чтобы обеспечить себя и двоих детей. А, ну, я слушаю, слушаю, слушаю. И вот он говорит, я говорю, ну что, почему не получу? И там было хорошо, и в сексе хорошо, и там хорошо, и это хорошо. И ключевые фразы слышу. Вот когда у него родилась внучка, то она сказала мне, знаешь, я больше, ну, я хочу прервать эти отношения. Ну и начали выяснять, и выяснили следующее. Вот она ему сказала, если ты зарабатывал хотя бы тысячу долларов в месяц, чтобы у тебя было свое жилье, я бы с тобой была. А я говорю, что, и что, как у вас жилье? Он говорит, ну, родители не разрешили. А он живет с родителями. Понимаете, да? То есть мы хотим сексу, мы хотим всего, но мы не хотим брать ответственность за, за эти отношения, за эту женщину, за ее. А если я хочу, Родители не разрешают. Кто ты на самом деле? Ты самостоятельный мужчина? И по поводу мужчин. Сегодня э, тоже была консультация. Э, очень известные, э, не то чтобы известные, продвинутые люди в своей отрасли. Э, часто и врачи, и прокуроры, и судьи, адвокаты, э, люди бизнеса в этих частях очень классно продвинутый, адаптированный, а в плане личностном, в плане человеческом полный ноль. И там находится вот в этом подростковом периоде. Помните, да, мы говорили, дети, подростки, юноши и взрослые. Семья. Один ребенок, старший сын, женат, есть внуки. Второй сын, которому за 30 живет с ними. Да, Юля. Если мужчина, мужчины любят комплименты, и согласна с вами, надо говорить про, что думаешь, в глаза. Но только опять же говорить в глаза, да, мягко, тактично и так далее. Если умный поймет правильно, если нет, то зачем такой мужчина нужен? Да, согласна с вами, и в то же время. Мы, у каждого из нас есть своя карта мира, каждый думает в миру своего понимания. Одному человеку говоришь то, что тебе казалось это ну, очевидным, а для другого это вообще нонсенс, он этого не знал, он в другом воспитывал в сообществе, он в другом э, мире жил, в других ценностях, в другой религии и так далее. У него то, что для тебя норма, для него это «да ладно, ну что, так можно было?». То есть, Тут надо слова эти использовать. Я почему буду про слова, про фокус языка. И это будем более детально разбирать на мастер-классе 23 числа. Будем очень много разбирать про, про слова, что они обозначают. Так вот, еще была вот сегодня на консультации Я очень благодарна этому человеку. Значит, взрослые папа и мама, сыну за 30, они живут вместе. Папа не устраивает, что сын может прийти поздно, что он там... Ну, то есть, одна территория и два самца, и одна самка. Вот вам психологический семейный инцест. Но люди этого не понимают. Когда мужчина начинает говорить там сыну, ту, ну, давай как-то вот самостоятельно иди, или ты слушаешь, что я говорю, я, это мой дом, это моя квартира, это будет, вот будет по-моему. Естественно, идет конфликт. Конфликт интересов. И у него идет конфликт, что вроде как мой сын, он меня со мной не считается, он меня игнорит. И в то же время этому сыну наплевать на то, что говорит папа, потому что папа все равно ничего не сделает. Папа все равно ничего не сделает, потому что папа на самом деле под каблуком у мамы. Потому что как только он начинает с сыном разговаривать по-взрослому, мама Кричит, как вот ты ребенка выбрасываешь на улицу? И вот тогда получается вот такая ситуация, как сегодня. Он строит свою жизнь, у него что-то не получается, у него нет своего жилья, ему там тепло и хорошо, он в теплой ванне. Зачем ему по-другому как-то напрягаться и что-то строить? Так вот, папа находится, страдает от того, что сын его не уважает, он его тихо игнорит, он не может никак развалить ситуацию и все должны понимать, ребятушки мои дорогие, что это mm -hmm. психологический семейный инцест. Понимаете вы это или не понимаете, я не знаю, но я думаю, что для многих это будет открытием. Потому что взрослый, половозрелая, взрослая, половозрелая пост, половозрелая, половозрелая, готовая к зачатию, это только в Израиле говорят по их вере, там 13 лет, если ты готов к зачатию, ты взрослый. Я недавно слышала, один мужчина рассказывал мне, почему он хочет э, пришел в ТОР, потому что там женщины, за мужчиной вот так вот ходят там. Мужчина растишь не хочет Поэтому им выгодно, чтобы найти такую Которая будет ему в рот заглядывать Потому что он хочет остаться на Позиции я главной Соответственно Чтобы вы понимали Что мама в этом случае Женщина-королева На самом деле служанка Она не решает свои вопросы Она давным-давно не является той женщиной Которая ну, То есть она сама не растет Муж у нее под каблуком, он пытается показать, что он главный, в итоге страдают все. И они не понимают, что ребенка не таким образом, ребенка, за 30 человек, ребенок, какой ребенок, вы что, смеетесь? Они не понимают, что они уничтожают, и вот так продаются ДНК. И когда мы говорим, что дети имеют право, вчера была статья, почитайте на Фейсбуке, у меня статья, и в Инстаграме тоже есть, то... Вот эти дети имеют право, они не имеют права, потому что детей мы рожаем, и детей мы не прямую жизнь забираем, мы их тупо уничтожаем, вот этими своими детско-подростковыми программами. А виноват кто? Да никто не виноват. Просто женщине нужно становиться взрослой психически, а не инфантильной, и понимать, что вот я дала жизнь, и моя задача дальше жить, а ребенка отпустить. Причем порой даже вот так, знаете, как из гнезда вот так вот... Полетит, хорошо, не полетит, но побачили. Я это прошла со своим сыном, поэтому я знаю, о чем я говорю. Дальше. Вот это дети имеют право, и дети не имеют права. И вот у такого ребенка, где психологический семейный инцест, у такого ребенка, которого за 30, какая ДНК программа, что родители ему дают. И тогда, когда... Вот такой мальчик будет, пойдет на какую-то хорошую девочку, у которой все есть, но он будет чувствовать себя кем? Альфонсов, При всем при том, что у него хорошее образование, хорошая работа, он зарабатывает. Но ему дали теплые условия, плюс психологические вот эти вот всякие движения, которые там непонятные, родительско-материнские, отцовские. И этот ребенок, которому уже давно пора иметь, ну, в идеале кто хочет, конечно, иметь семью, он не будет ее иметь. Потому что у него в голове тараканы, у него, глядя на вот эту семью своих пап с мамой, он вряд ли захочет построить такие отношения. К папе он не дорос, потому что папа создал то, что он создал. Он это вряд ли создал, потому что создали не условия теплые. И в итоге страдает кто? И ваш ребенок. Вот он. Дети имеют право и не имеют. Потому кто дальше? Кто виноват, что встречаются Альфонсы без маминки, и ни сынки? Никто не виноват. Просто женщине надо учиться быть женщиной, которая не только рожает, как кошка на улице, а которая отвечает за то, а кем он станет, что он будет делать, как он адаптируется в этом мире, как на мужчину она будет влиять. А то так некоторые говорят, я же тебе не, не, не лядь какая-то, чтобы тебе давать секс регулярный. У меня дети, таких тоже у меня были мужчины в консультациях, которая говорит, вот она, ну, бизнес, у него денег там, всего достаточно. Он все дает, а не получает от нее любовь и заботы, и внимания, то есть того же секса. Когда он идет налево, она его проклинает, детям расскажет, какой он плохой. И в итоге... Человек страдает, идет в депрессию, идет в пьянку, бизнес у него валится и много чего еще. Поэтому хотите или нет, интересно вам это или нет, но если женщина сама по себе служанка, то она будет выбирать себе Альфонса, она будет выбирать себе маленького сынка, она будет выбирать себе бездарь, который можно управлять, подавлять. Потому что она служанка, простушка, она может быть мужикоподобна, она может быть... Мышка серая, которая плохо у нее, так все ее зачерли с детства, мама сказала там и так далее, и так далее. И она идет и выбирает, соглашается на трусики, на помаду и готова идти в постель при этом она королева внешней. Она идет так называемый гражданский брак и не понимает, что она идет на унизительные отношения. Потому что на гражданском браке женщина... Чувствовать, что она как бы, как бы в отношениях, а мужчина всегда говорит, я свободен, у меня гражданский брак, я свободен. А когда у женщины спрашиваешь, она говорит, я в гражданском браке, а мужчину в этом браке, я свободен. Поэтому, понимаете, какая штука, от того, какая ты, что ты из себя представляешь, какие у тебя отношения. Поэтому, понимаете, женщина должна быть разной разной, и эмоционально и на разные субличности переходить. То есть, сегодня девочка, завтра, завтра, завтра женщина, после послезавтра, да, я могу ей сказать, мне пофиг, где у тебя тюбетейка, руки в боки поставить. И тут же она может его обнять, и тут же она может быть его подругой. Она должна быть разной, потому что часто выходят замуж и считают, что цели достигли, а потом удивляется, что мужчины бегают. Вот, поэтому, что же делать? Вот это все было хорошо, чтобы все было хорошо. Сейчас говорят, это да все будет хорошо. И в этом себя сильно обманывают. Потому что нет такого все. А все это что? Наше бессознательное, то есть наше тело, мыслят картинками, субмодальными характеристиками. То есть как можно пикселей нужно дать. Четко представлять себе картинку. И картинка должна быть как можно масштабнее. Чтобы получить как, знаете, как... Э, мечтаете о миллионе, а получите хотя бы сто тысяч. Да? Но опять же, мечтать и делать Дальше, что нужно еще делать? Понимать правильно, что ты хочешь да, И делать Если ты Тебе 52 года Ты работаешь для того, чтобы Себе на пенсию заработать И ты хочешь построить отношения Так может быть ты такая красивая, умная Может ты в себя начнешь вкладывать В свое женское развитие, в свое личностное Уберешь у себя вот эти программы Вот эти вот занозы Вот эти вот деструктивные убеждения начнет вкладывать в себя найдешь себе мужчину классного мужчину который с радостью будет тебя заботиться о тебе вкладывать тебя потому что он ждет тебя и может быть хотя бы на старости лет ты станешь служа... не служанкой а уже королевой станешь мало того мы уже по днк передаете по днк передаем манкиду манкарипит на эмоциональном фоне все считывается вот это шесть лет, три года 6 лет, даже по, вот, внутри утробе ребенок слышит, о чем мы думаем, что мы говорим. Это ДНК программы, понимаете? Он-то психология, ребят. Поэтому, конечно же, можете нигде не учиться, ходить по бесплатным каким-то материалам, слушать каких-то спикеров умных, там, писать им лайки, не быть благодарными, естественно, ни мне, никому другому, когда слушаете, не, не вкладывать в себя деньги жалеть и таким образом показывать, что вы служанка и передавать, передавать своим детям потому что завтрашний день может у каждого не наступить а задача по большому счету а зачем ты вообще живешь? зачем? ну, это глубоко, они все это поймут вот, но в любом случае я вам благодарна за то, что вы были на связи у меня через 4 минуты следующая консультация я вам очень благодарна в шапке профиля и под этим видео будет ссылка на мастер-класс 23 числа, как правильно убирать своих мужчин. Тренинг для женщин. Мужчины могут идти только в личную консультацию, потому что я так заметила, мужчины, м -м, качественные мужчины, у которых есть какие-то червячки, какие-то червоточинки, душевные боли, они редко приходят в консультацию. Они приходят, решают вопрос за одну-две консультации и пошел. Ну, потому что это умные мужчины, ресурсные, они делают что-то. В основном те, которые... Вот сейчас проверяла такой эксперимент, Три, э, из трех человек один пришел на консультацию, трех, трое записал, один пришел на консультацию. Один написал время там, на, на два часа, не было даже в сети, появился э, в 22 часа и просто сразу звонит. Вот, ну, представляете себе? Это, вот, сразу, вот, вот, это, вот, вот это вот мужчина, да? Вот это вот, вот, это вот мужчина. Второй, значит, переносил дважды, в конце концов встретились, сначала давайте на это, потом на это, время встретились, оказывается, что ему только нужно э, найти для, для секса, э, и то это можно, да, и для секса надо, можно находить и женщины только для секса ищут, и в этом ничего осудительного нет, каждый ищет свое, то, что хочет, и здесь не кое нельзя осуждать, э, потому что, но в любом случае, Нужно понимать, кого ты хочешь, как не обидеть женщину, чтобы она согласилась только на секс, потому что есть же какие-то правила в этом обществе, как переживания какие-то, да, какие-то убеждения, там, с позорно, там, любовь, все это бред. Все можно и все нужно, если вы своими хотелками, своими, то есть то, что вы делаете, больше никого это не трогает вам обоим хорошо, никого не слушайте. Поэтому мужчины, пожалуйста, на консультацию в шапке профиля есть ссылка на анкету это есть в инстаграме а на мастер-классе разберем вопросы как диагностировать кто перед вами для женщин будет мастер-класс как говорить, как общаться давать буду речевые шаблоны более детально под вас ну, а 27 ноября милости пришел в интенсив. Но поторопитесь, потому что цену мы поднимаем, людей я много не буду брать, потому что вкладываюсь в каждого человека. Моя задача, чтобы были у вас результаты, и вы были королевой, и уже чувствовали себя по-настоящему классной, кайфовой, и влияли на мир от своей величественной я. Пока-пока, до встречи.